Елена, здравствуйте. Наташа с телефоном. Привет. <связывая> Вы что-то у нас опять покупаете? А, да. Я в свое любимое варенье из шишек, как обычно. И решила снять небольшое видео, да? А, очень люблю этот магазин. Я являюсь постоянной покупательницей. Спасибо большое, Алена. Всем пока,